здравствуйте дорогие друзья с вами вечезар и вести волкон сегодня мы поговорим о героях и богатырях русских кто такие богатыри почему они назывались богатырями что они великого сделали в обществе как они защищали родину от врагов внешних и внутренних так кто такой богатырь подписывайтесь на наш канал и мы начинаем кто такой богатырь одни считают что богатырь – это тот, кто может с богами бороться. Другие считают, что богатырь – это богами, наделенный силой земною, или силой небесной, или силой божественной. И то, и другое. И третье, наверное, будет правильно. Так вспомним о богатырях русских. У многих на слуху и многие видели мультфильмы о Добрыне Никитиче, а Илье Муромце, о Хорошие мультики наши снимают, длинные их геройские поступки, как они воевали со Змей Горынычем или с Константинополем. Можем вспомнить о том, как писал о богатырях Сергей Алексеев, Арвара, Родина Богов, асы были богатыри-великаны, которые шли в бой, и те же римские Легионы со, со страхом разбегались а только при виде одного воина-великана под 6-8 метров. Представьте себе, если увидите такое, такую гору мышц. Многие герои современные, их можно также отнести к богатырям, которые разрушали целые системы. Вспомним Святослава, князя Хороброва, который разрушил первый Каганат. То есть ту систему, которая жила по нечестию, безнравственности и нарушала все богами данные иконы и поконы. Вспомним Иосифа Сталина, который разрушил второй Каганат, также управляющий миром. И сегодня еще раз напомним, мы в предыдущих роликах говорили о третьем Каганате, которые доживают свой теперешний век. А теперь давайте вспомним тех богатырей, которые описываются и описывались в легендах мифов нашего славянского племени. Например, о том богатыре, помимо Ильи Муромца, Добрыни Кичи, Поповича, которых вы хорошо знаете, которые совершали много подвигов, о том богатыре который назывался Святогором, которого мать сыра земля не могла держать на себе, который поднимая э, Котомочку, как в не написано, уходил в землю ногами. А Котомочку ту предлагал ему поднять Микула Селенинович, тоже один из древнейших богатырей русских, который был пахарем с точки зрения вот, своей деятельности. И наделенный был силой земною эта сила его проявлялась в том что даже святогор не мог не сдвинуть саху его не поднять котомочку которую микула селенинович носил собою поэтому а, этот богатырь а, олицетворяет собой как раз крестьянскую земную силу еще забытый нами богатырь ольга святославич кстати, выезжая из Московской области по Владимирской трассе, есть река Вольга и поселок Вольгинский, названный в честь данного богатыря, который умел понимать язык птиц и зверей, обладал оборотничеством, свойством превращаться в зверей, в волк, например, или в медведя. Интересные случаи описывают былины встречу Вольге Святославича с Микулой Селениновичем, когда, увидев в богатыре силу неимоверную, Вольга позвал Микулу с собой в дружину собирать подати и попросил Микула Селенинович дружинников принести сошку, с которой он пахал. Раз поехали, не смогли эту сошку поднять, два поехали, не смогли поднять. А Микула Селенинович одной ручкой взял эту сошку и да понес с собой. Представляете, какой силой обладал богатырь Микулы Селенинович. Вспомним еще одного былинного героя Сухмана Адихмантьевича. Сухман Адихмантьевич был защитником города Киева от набегов кочевников. Читайте в былинах, а об этом богатыре много написано в киевских сказаниях. Именем Сухмана Адихмандевича названа река Сухман называется. Посмотрите на картах. Помимо прочих богатырей, был еще такой богатырь Дунай Иванович, у которого сложилась судьба трагическая, и именем которого была названа река Дунай. И история былины рассказывает о том, что у него была а, невеста, также богатырща Настасья. Храбростью хвастался перед ней Дуна Иванович, а она меткостью. Настасья по легенде, стрелой меткую всегда попадала в колечко, которое стояло на голове у Дуна Ивановича. Потом он, расхрабрившись, сказал, «Давай-ка я тоже попробую стрелою меткую попасть в колечко на твоей голове». Естественно, промахнулся и убил Настасью суженную свою. И тогда бросился на саблю, кровью истек, из этой крови потекла река Дунай. Друзья, было бы интересно у вас узнать, каких вы богатырей и героев знаете, современных или старых, былинных. Оставляйте комментарии и пишите о тех богатырях и героях, которых вы знаете, и которых мы не назвали вот в данной передаче. Еще один из богатырей, которых, о которых очень мало знают, это северо-русские былинные богатыри Михаила Потык. О нем интересная легенда, рассказывает, как он лебедь Белую, влюбился в нее и погиб потом с нею, попав в подземное царство где убил змея, и как он боролся с кощеем по другой легенде, который украл лебедь белую. И как его товарищ Алёша Попович вместе с ним освободили белую лебедь но за ее измену они ее казнили вот такая вот была легенда интересная история про хотена блудовича это аналогичная история ромео и джульетты он влюбился в девушку а мать была против и чтобы доказать свою храбрость и богатырскую удаль он побил девятерых братьев этой девушки но все равно мать не отдавала ее замуж за хотена. И попросил у князя Владимирского помощи с войском. Он и войско побил, не смогли с ним справиться. И все равно добился того, что он взял в жены э, суженую, и на том Пылина это и заканчивается радостно. Еще одна интересная история при Никиту Кожемяку. Украли у киевского князя дочь Змей Горыныч, и он идет освобождать ее. Сначала он отказывает, Потому что не хотел он идти, он кожи мял. И, кстати, при отказе разрывает 12 шкур вот руками своими. Затем он идет, борется со змеем, побеждает его, освобождает а, княжну. И вот такая вот легенда и были о Никите Кожемяке. Еще вспомнил Василия Буслаева, который хвастался своей удалью. И как его не отговаривала мать, побил он всех молодцев. Знаете, когда стенка на стенку ушла, и молодость, удаль свою проявляли. Вот он славился тем, что был удалой, разбитной, но был не богатырем, конечно, но героем. И силой обладал немеренной. Один из самых оригинальных богатырей киевского эпоса – это Дюк Степанович, который, приехав из Индии, привел с собой несметное богатство и начал... Схвастаться этим богатством перед князем киевским, князь решил проверить, прав ли дюк и столько ли богатств? И когда посчитали, то оказалось, что если продать все киевское княжество, то не хватит денег на то, чтобы сравниться с богатством Дюка Степановича. Теперь вспомним о князе Святославе, сыне рода, о его деяниях, о том, что он разрушил хазарский каганат. Разрушил саркел, обладал невиданной силою, мог проходить через расстояние и время. Почитайте Аз Бога Ведаю. Это книга, которая описывает его деяния, как он прошел духовный путь развития на Земле, кем он являлся на самом деле и как за ним охотилась сила темная. Это величайший наш. Богатырь и герой, которого мы чтим, и наши соратники поставили ему память в городе Серпухове. А теперь я хотел бы вспомнить о героях тех, которые вообще были в нашей истории, в нашем наследии на земле русской. Леонтий Лукьянович Масянов написал книгу в воспоминаний о гибели уральского казачьего войска». И издана она была в 1961 году в Нью-Йорке. Там как раз говорится о героях-характерниках, которых ни пуля, ни сабли не брала. А почему? Почитайте. Очень интересная история, говорящая как раз вот о времени смутном, которое было у нас в 1905 году, в 1917. Вот это гражданская война. Как казаки себя чувствовали как они воспринимали происходящее события. И здесь уместно вспомнить об одном из героев как раз Первой мировой войны, Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Константин Недорубов, суперказак, прошедший Первую мировую войну, четырежды Георгиевский кавалер, герой Советского Союза, свой первый Георгиевский крест – Константин Недорубов получил за разведку, проведенную со своими разведчиками, и захватив в плен немцев и шесть орудий. Свой второй крест Георгиевский он получил, совершив разведку в одиночку. На хуторе он застал спящих австрийцев. И чтобы не ждать подкрепления, бросил гранату и стал имитировать бой, как будто в хутор ворвались казаки. И так он это сделал активно. Самитировав бой, что австрийцы вышли с поднятыми руками, и он привел в расположение своей части 52 пленных австрийца, представляете себе, и получил за это свой второй Георгиевский крест. Третьего Георгия Константин Недорубов получил за свою храбрость и отвагу за время Брусиловского прорыва. Вы прекрасно знаете в истории этот прорыв, который совершил генерал Брусилов по тылам немецким и своей храбростью, отвагой Константин Недорубов заслужил свой третий Георгиевский крест. Еще один эпизод из Первой мировой войны, когда Константин Недорубов взял в плен немецкого генерала и полный пакет документов, ворвавшись в штаб немецкой дивизии. За это ему еще присвоили один Георгиевский крест. И он стал уникальным человеком, имеющим четыре Георгиевских креста. Хотел бы остановиться на личности Иосифа Сталина. Я считаю его тоже героем своего времени. Вы представляете себе, что в столь переходное трудное время от революции до Великой Отечественной войны ему удалось создать страну социально ориентированную, промышленно развитую, которая сумела выдержать натиск всей Европы и победив ее, Сталин считал русский народ великим народом, и он был главной движущей силой народ русский в победе над немецко-фашистскими полчищами и вообще на той системой, которую мы называем тьмой или технократической, которая ведет к гибели душ. И я считаю, что Сталин был героем. Вообще 20 века. Более подробно о причинно-следственных связях, о том, что мы оказались в такое время, когда у нас был разум закрыт. Смотрите в наших предыдущих выпусках о темных иерархиях. Там мы подробно рассказали о том, кто правит миром, почему правит, почему мы оказались в такой ситуации и почему начинается рассвет. Почему столь тяжело ныне в наше время человеку осознать, кто он, зачем он, почему он. Вот на все эти вопросы мы будем отвечать в наших следующих выпусках. И в том числе в ведической концепции здоровья. С вами был Вечезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До новых встреч.